Добрый день, друзья. На площадке форума «Крылья будущего-2019» мы приветствуем нашего спикера Жанар Жайлаува, директора по продажам и маркетингу лоу-кост авиакомпании Flyer и Жанар, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились ответить на наши вопросы. И первый вопрос у меня такой. 1 ноября исполнится полгода с начала операционной деятельности авиакомпании Flyer и Какие итоги, вы считаете, важными случились за этот период и с какими сложностями вы столкнулись? Спасибо, Артем, очень хороший вопрос, да, шесть месяцев прошло, время быстро полетело, но шесть месяцев для моей компании достаточно такой очень маленький срок, чтобы делать какие-то большие глобальные выводы, но есть какие-то выводы, итоги, которые мы ну, можем озвучить вот сейчас. Первое, что мы видим, мы как новая модель бизнеса, вообще как новый продукт на рынке Казахстана, и как стартап были свои трудности в плане, адаптации этого продукта в плане образования значит, наших, Нашего потребителя да, Что это совсем новая модель Что лоукост предлагает только базовые потребности Такие как ручная кладь и билет Все остальное пассажиру приходится докупать За дополнительную плату Были свои нюансы и моменты вот Именно в принятии этого нового продукта Что касается индустрии как в целом Как low -cost, что Какие изменения мы здесь сделали И видим какие трудности у нас там есть Ну, значит, Первое, что это, можно сказать, аэропорты, так как мы, мы друг без друга жить не можем, и наш успех зависит от того, как мы с ними сотрудничаем. И в этом отношении мы ведем большую работу с, значит, с государством, чтобы были какие-то программы, которые позволяли бы развитию лоукоста, потому что лоукост – это массовые перевозки. Под массовым перевозками, что мы говорим, да, если брать просто среднюю загрузку авиакомпании в Казахстане, она меньше, чем даже среднего АЯТА, да? это 75-65-75, в нашем случае наша загрузка, она 95-97 процентов, то есть, мы, когда, допустим, выходим на переговоры с аэропортами, первое, что мы говорим, это вот, что объем будет совершенно другой, должны быть какие-то другие условия, и в этом плане аэропорты, они достаточно регулируемые, и мы ведем работу то есть вот в этом отношении, чтобы регулируемые услуги были по-другому, по значит, применялись к тем, кто больше объема приносит в те же аэропорты, так скажем. Да? Это вот первое. Это такая, можно сказать, область, где мы работаем. Еще мы значит, работаем в области развития региональных маршрутов. Вот мы как лоукост, задача, задача поднять перевозки и дать народу летать по низким ценам. А что мы видим? Что для того, чтобы развить, допустим, региональные перевозки, да, это сложно же, это же новый маршрут, на нем никто не летал. Заставить кого-то летать, это, ну, это же все это же математика, экономика, да? и от этого все зависит и в этом отношении мы тоже э, хотим поступить э, как бы, увидим ну, как это в россии у вас например э, ндс э, авиаперевозчики не платят на региональных маршрутах в, в, в облет москвы у вас э, нет э, налога да. а в этом отношении у нас такого нет э, в казахстане и мы ведем такую же работу чтобы авиаперевозчикам сняли такое знаете налогообложение, чтобы ндс не было для того чтобы развить И вот получается Две зоны такие, ну, два больших вопроса, которые стоят перед Блок Островом. А что касается Жанар, технологии работы самих региональных аэропортов – Насколько она соответствует вашим ожиданиям? Приходится ли вам обучать, проводить аудит аэропортовых служб, чтобы они соответствовали вашим требованиям, например, в части времени разворота? Наверняка вы предъявляете такие требования, потому что для лоукостера важно время налета на воздушное судно. Или пока вы к таким вопросам производственным не подходите? А, нет, почему? Очень хороший вопрос. Первое, что мы, когда выходим на переговоры и вообще объясняем, что такое лоукост, это оборачиваемость борта 30 минут. Да? И в этом отношении я бы хотела сказать, что а, мы думали, что будет хуже, но, но на самом деле не так все плохо в этой части. Мы даже можем похвастаться, в регионах мы оборачивали борты и за 19 минут, и за 26 минут было такое, знаете. А, есть тоже своя там, как сказать, образовательная функция, но в этом отношении аэропорты идут навстречу, на встречу. Значит, делают как бы, все возможное, да, чтобы развернуть борт, потому что у нас специфика своя, что мы делаем посадку с двух э, сторон, да, то есть с задней двери, с передней двери. А, мы не, нам не нужны а, телескопические трапы, потому что это все удорожание. А, мы просим, чтобы нам давали самую близкую стоянку к терминалу, чтобы пассажир просто прошел пешком. Да. В отличие от европейских рынков, где лоукост развит у нас нет второстепенных аэропортов. И это, конечно, своего рода тоже причина, почему вообще лоукост не может развиваться так быстро. Но имея, что мы имеем, то есть мы пытаемся как-то вот найти золотую середину с аэропортами, как я сказала. И в оперативном плане то есть аэропорты стараются стараются понять, как должен работать лоукост. Были свои нюансы, то есть мы объясняли им, нам нужно это, это. И в ходе переговоров понимание проявляется. Женар, я знаю, что вы работали в Эристона, да, до этого формально? Да, я выходить, как говорится, в работаю там, работала там последние 13-14 лет уже. Угу. Сейчас я уже... как у меня просто отсюда вытекает вопрос, требования к сотрудникам AirStan и требования к сотрудникам FlyerStan, они чем-то отличаются? По требованиям я имею в виду к подходам к работе с клиентами. То есть нужно ли дополнительное какое-то обучение именно для работников FlyerStan? Я не говорю про пилотов, а, наверное, про проводников, про тех людей, которые занимаются там, маркетингом и так далее. Ну, основа маркетинга остаются те, так скажем, да, у нас просто меняется сегментация рынка, а вот я бы добавила тут про, борт бортпроводников. В отличие от Аэростаны, бортпроводники во Флайерстан занимаются и уборкой самолета, и также они продают питание на борту. В Аэростане уборкой самолета занимается отдельная служба, и там, значит, они не продают питание, то есть оно не за дополнительную плату. В этом отношении нам пришлось обучать свой, свой персонал для проводников, то есть прям ну, управлять кассовыми операциями, да, то есть иметь дело с наличностью, с кассой на борту, уметь продавать. Это были абсолютно новые навыки, которые мы в Айрастане даже не требовали, как вы знаете. Что касается административного персонала, да, Лоу-кост, в отличие ну, может, от фулл сервис перевозчиков, дисциплина к расходам, она железная. Ну, пример приведу, допустим, как мы относимся к тому, чтобы функции были многофункциональные. Работа включала в себя многофункциональность, это сокращает персонал. Например, приведу пример, в отличие от нас и других компаний. У нас есть контакт-центр. Сотрудники контакт-центра одновременно являются сотрудниками наземной службы. То есть, значит, мы и один день он работает в катак-центре, второй день он работает в аэропорту. Это одна служба, и один и тот же департамент, значит, он как бы выполняет эту функцию. А в других авиакомпаниях это две разные службы, нанимают, ну, то есть это чуть-чуть больше персонала. В нашем отношении это вот... Один департамент это делает. Жена, расскажите, пожалуйста, а в чем цель как бы, проекта FlyerSTAN? То есть какие показатели там? Вам важно, чтобы был поток определенный? Или для вас важна там, экономика проекта? То есть, что вы ставите все-таки во главу угла? В чем как бы философия идеи самого проекта? Или он чисто социальный, чтобы люди больше летали? Э, идея проекта, вы знаете, это да, ельбасы. Э поручил, чтобы была такая возможность у казахстанцев летать по низким ценам. И на тот момент компания «Растана» она единственная, кто своими силами это, это сделала и открыла. И здесь, конечно, больше социального характера. То есть мы предлагаем возможность пассажирам летать, естественно, поднимаем социальный климат, лучше его делаем для народа. Да? И по показателям можно сказать, что вот внутренний пассажиропоток поток в Казахстане за последние 6 месяцев, так скажем, да, ну, за октябрь, могу сказать, на 36% увеличился по сравнению с прошлым годом. Во всех регионах, куда полетел в Леорастан, пассажирный поток увеличился. Что это говорит, что мы действительно привлекли новый пассажиропоток. Мы привлекли новых пассажиров, которые всегда летали, которые не летали, простите, или использовали самолеты, поезда, такси, которые не могли себе позволить летать. А сейчас они летают. И в этом и в этом части, как говорится, в этом красота этого проекта, что а, вы не поверите, сколько у нас пожилых, молодых. Между прочим, средний пассажир у флайерстана – это молодая девушка, моложе 35 лет. И а, почти 11% у нас – это дети. Если сравнивать, например, с СССР Астана, я в Астане очень много проработала, да? там совершенно другой профайл пассажира здесь. У нас очень много детей, очень много пожилых. А, ну, то есть даже видно сразу, что это действительно проект для народа. Обычные люди теперь могут летать. Женар, Казахстан-Тимиржалы расстроены появлением Flyeristan или конкуренции с железными дорогами нету. Просто вы сказали о том, что я так понимаю, все-таки есть некое перетягивание, переход пассажира с железнодорожного транспорта в Flyeristan. Как-то это прокомментируете? Могу сказать, что у нас по Казахстан-Тимиржалы всегда была такая ситуация, что у нас не хватает, то есть спрос превышает предложение, что высокий сезон нет билета да, что это постоянная проблема что люди не могут добраться с точки а с точки б а потом учитывая территорию нашей страны люди добираются из алматы в уральск по три дня в поезде. В общем, я бы скажу, что мы, наоборот, комплиментировали бы да, вот этот спрос. Ясно. Тогда что касается, вот вы неоднократно говорите, что авиакомпания, и мы так называем авиакомпания, но все мы, как бы, если говорить авиационными терминами, мы понимаем, что Flyeristan не авиакомпания, имея в виду, что Flyeristan нет своего сертификата эксплуатанта. Но я слышал, что такие планы по получению своего сертификата эксплуатанта, они все-таки есть. Эти планы на сегодняшний день актуальны? Будете ли вы настоящей авиакомпании с точки зрения самостоятельности и наличия своего сертификата? Или такой задачи сейчас, она как бы не стоит на повестке дня? Нет, задача стоит, и в планах уже в следующем году получить свой код эксплуатанта и летать под своим кодом. И это в планах. И над этим работа уже ведется, и уже началась. А почему как бы принято такое решение, учитывая, там, вы лучше меня знаете, пример, Бутайрова и Азала, там такой речи не идет. То есть в чем здесь как бы идея, зачем флайеры стану свой сертификат эксплуатации? А, потому что а, в различии операционной деятельности двух авиакомпаний, как, как я уже сказала. А, Специфика работы лоукоста, она немножко отличается именно в оперативке, да, то есть там э, свои требования по наземному обслуживанию. В общем, там идет разделение э, оператив, да, потоков, да, и, соответственно, ну, это, это правильнее иметь свой код эксплуатанта, э, это будет намного правильнее. По парку воздушных судов, мы как бы знаем о планах, я не буду прям уточнять. Единственный у меня вопрос, флайерстан будет получать самолеты не из парка аэростаны, а самостоятельно работать с лизингадателями, производителями воздушных судов? А, у да, это случится. В двадцатом году у нас увеличение флота, значит, от 4 до 10 и семь из этих значит, семь самолетов из десяти нам будут доставлены в мезеринская компания Эйростана. Остальные самолеты мы будем искать самостоятельно. Жанар, я так правильно правильно понимаю, что железно выбран тип А-320. То есть, возможно ли здесь какие-то расхождения? Может быть, А321 вас интересует большая емкость? Или вы уже понимаете, что вам нужны самолеты с меньшей емкостью, но А319? Смотрите ли вы уже на рематеризированные версии А320neo? Или сейчас это как бы не по карману? Сейчас вы только раскручиваетесь. А, что касается портфеля флота нашего, как я сказала, а, но сейчас мы решили для себя, что это будет однотипный Тип это Airbus 320 а, с конфигурацией 180 кресел. Для лоукоста важно иметь, конечно, если мы имеем борт, то он должен быть однотипным. Да, то есть флот. А, это очень важно. Из-за из расходов, из-за тренингов. Там, да. И а, мы решили, что Airbus пока вот самый оптимальный вариант для развития лоукоста в Казахстане. Возможно, будут какие-то изменения, но на сейчас я комментировать это не смогу. Пока у нас в планах использовать Airbus. SEO, классический, который переходит также с компанией Air Как вы знаете, Air себе закупает Airbus Neo. Они заменяют все свои классические на Neo. А классические Airbus переходят дочернюю компанию к нам. Хотел еще задать вам вопрос про каналы дистрибуции билетов. То есть есть ли здесь различия между флайер и Растана? Там, я не знаю, может быть, для вас первично продавать. Если это уже есть, я не изучал через интернет сайт. То есть как вы видите дистрибуцию своих билетов, учитывая, что вы будете летать в регионы Казахстана, я в них никогда не был, был только в Астане. Насколько там проникновение интернета есть? Готовы ли молодые женщины, которые летают чаще всего покупать через интернет? Будут ли у вас свои кассы или они, может быть, совмещенные с ир Расскажите чуть вкратце об этом. 80% наших продаж проходят через интернет. Да, то есть то ли это поисковики или наш собственный сайт, совокупия это 80%. Только 20% проходят через, так скажем, традиционные каналы, туристические агентства, да, и наш, через наш контакт-центр. В целом стратегия по дистрибуции она должна быть простой, без посредников, так как это опять-таки. Выраживает цену, да, то есть посредничество. И здесь в, в России также мы планируем, что основная часть значит, потоки по продаже билета будет проходить через интернет. Ну, в России тоже развитые онлайн-поисковики, онлайн-тревел-агентства. И мы с ними сейчас ведем активную часть своих действий и сотрудничаем. И надеемся, что. Здесь будет также. же. Женар, завершающий вопрос по теме «Флэйрестан». Чуть расскажите про международную маршрутную карту. Насколько я понимаю, скоро жители России смогут воспользоваться услугами флайерыстана из аэропорта города Жуковского. Каких еще новинок в международной карте флайерыстан ждать? Я знаю, что были консультации с руководством аэропорта «Манас». То есть каких новинок международных ждать и почему вы решили начать полеты международные именно с России? А, ну почему с Россией? Потому что я думаю очень очевидно Казахстан и Россия это у нас очень тесные экономические и все связи между Казахстаном и Россией, да? а, Что касается другие рынки в планах, конечно, развить Центральную Азию и страны Кавказа. А если стратегически смотреть, то мы рассматриваем города в радаре полета 4 часа и меньше. То есть, то есть мы… очевидно, что если мы начнем летать на дальние полеты, там, там экономика рейсов чуть другая, и мы не хотим для себя ставить эту задачу. Поэтому, как говорится, в фокусе все потенциальные города вот СНГ в, в радиусе 4 часа полета. Что касается других городов России, да, у нас есть, были пару встреч, и сейчас поступают к нам предложения с городов таких, как Самара, Сочи, Нижний Новгород, Казань. Ну, все зависит от того, что какие коммерческие условия мы получим в этих аэропортах, это, как я говорил, очень важно, ну и внутри себя, как мы решим, как мы хотим дальше развиваться. Будет ли, ли я уточню подвоз пассажиров в интересах Air Astana? То есть Air Astana же как бы реализовывает модель как некой транзитного перевозчика, да? Там через хабы в Алмате и Астане между Юго-Восточной Азией там, и, например, европейской частью России. То есть в этом вопросе Fly будет помогать и подвозить пассажиров для Air Astana? Или как бы не стоит такого, такой задачи? У вас как бы своя модель, вы ее реализуете, ей следуете? Флайерстан uh, будет вести такую модель, и у нас будет код и uh, после получения своего кода uh, это станет, возможно, технически интегрироваться. Uh, в планах уже у нас определены уже маршруты, под которые будет у нас код-шер, и Растана, и это в планах на 2020 год. Я понял, Жанар, завершающий у меня вопрос – Насколько вообще полезны такие мероприятия, как форум «Крылья будущего»? То есть вот сегодня уже второй день проходит. Использовали, провели это время. Нужны ли такие вообще мероприятия? Для чего вы приехали? Я могу вам сказать более того, они, они не только нужны. Людей нужно прямо обязать сюда приезжать. Я столько получила информации, обмен опыта. это Учитывая э, уровень спикеров, да? А уровень подготовки и как открыто ведется диалог, и какие поднимаются проблемы отрасли, я для себя открыла просто очень много вещей. Спасибо вам большое за общение. Мы, естественно, и вся редакция авиатранспортного обозрения желает успехов и лично вам, и проекту FlyerStand. Спасибо вам большое. С Спасибо. нами с нами была Жанар Жайлаува, директор по маркетингу и продажам новой и амбициозной авиакомпании FlyerStand. Спасибо, Жанар. Спасибо.